Всем привет! Вы на канале Соплей. Сегодня мы, как всегда, выполняем наш челлендж. Определить призрака без улик, без благовоний, без всего. Посмотрим, получится ли это у нас. И посмотрим сейчас, какие вообще у нас есть предметы. Какая скорость. Рассудок, может быть, у нас есть. Я не знаю. Или это будет опять адское выживание, как было на реджи кажется там нет там были улики хотя бы здесь у нас ничего нету так экраны сразу а экраны есть а ноль Сум... ноль стоп Он говорит, успокоительных нет ничего нет по факту же все есть ладно раз нету как говорится, улик. Будем пробовать определить его так. И эту карту, если честно, вообще не знаю. Надеюсь, у меня свет сразу есть. Отлично, свет есть. Так, я эту карту очень плохо знаю. Где тут прятаться можно? Вода. Он здесь, что ли? Давайте посмотрим. Блин, вот бы фотик сейчас. А что так быстро встает? Я не знаю, где прятаться. Так, ладно, надеюсь. Это столовая. Подвали у нас есть, где прятаться. Так, ладно, у нас есть подвал. В принципе. В принципе, здесь можно спрятаться. Эту карту. Эта карта вообще. Ой, охота началась. А, так, подождите. Охота уже давно закончилась? Короче, это он ускорился, когда меня увидел. Это я знаю кто. Но мне нужно выйти срочно. Так. Где выход? Блин. А вот это не смешно. А вон он. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Так, это у нас э, этот, знаете кто? Кто-то ускоряется. Ревенант, да? Ревенант. Это ревенант. Прекрасный присыл свою жертву. Все, это ревенант. И мы поехали. Ну, он а прям ускорился. Ну, кто это ханту... Ну, нет, не ханту. Он бы здесь быстро бегал. Ну, не разю точно. Это ревенант. Угу. Так, сразу следующий, следующий, следующий. Хоп-хоп. 42-й режвью. Реж реж Ой. А, Эчил, все правильно Так, ладно, это был призрак Достаточно легкий Ну, рассудок, наверное, хорошо Что мне меня рассудок нет, потому что можно сразу охоту посмотреть И по охоте понять Что это за призрак Поэтому Мы делаем все то же самое Надеюсь, он сейчас не начнет охоту так, ну ладно. В принципе. Бу -бу. Так, ладно, это мое жилье на ближайшие три катки. А мы, получается.. так ну пока что а, скорость высокая а, скорость была высокая получается и ну выше среднего скорость была выше среднего М -м, может это быть джин короче это не диаген это не ханту. Ну, короче, это не быстрые призраки, не все. Все не быстрые призраки. Ну, кстати, мюлинг. Джин у нас может быть быстрым. Близнецы. Ладно, сейчас послушаем еще раз. Нужно близнецо послушать. Так, ну давай еще раз. Морой он бы... Вообще бы носился бы. О. Кость. Морой бы носился. Фантом. Но она моргала. Точнее, была, я ее видел очень сильно. Тае тоже бы носился бы. Джин. не начинает охоту прошло полторы минуты ждем так ну что охота начинает долго причем это может быть дух? Ну как бы уже прошло три минуты, да? Или меньше? Не понял вообще. ему не понравилось как я играю эй эй эй эй эй в смысле а чё сердце добилось я не понимаю кто это скорость а первый раз такая же скорость была или нет почему-то мне кажется что близнецы блин я не знаю так не понять ладно сейчас я короче охота закончилась сейчас минуту назад. Сейчас мы еще одну охоту слушаем и если скорость поменяется, это будут близнецы. Ну и зато мы на... этого проверим на миража То есть вот я нахожусь уже примерно минуту в помещении. То есть по идее сейчас должна начаться охота. Надо было секундомера засекать. Ладно, засеку. Примерно. Опана. Он вообще свет везде выбил. Ну ладно, это в принципе не страшно. Я просто не знаю, где здесь свет включается. Здесь это? Ну что-то там швыряет все. Ой, я заблудился. Ой, стоп. Ладно, я свет не пойду искать, где включается. Так, ну прошла почти минута. Может, и полтергейст? Я просто не могу выбросить. Не могу. Ладно. Ну слушайте, прошло больше уже минуты. Это может быть дух? сейчас вот полторы минуты прошло я в темноте в прошлый раз тоже мы долго ждали поэтому возможно это дух или мимик но две минуты прошло уже минуты я был в доме еще до этого соль рассыпал ну, секунд 30 то есть в теории сейчас через 20 секунд плюс-минус должна начаться охота через 15 ой через 40 9 8 7 6 5 4 3 Два Один Это дух Ну, либо кто? Тень? Ну, нет Да, это дух Но это дух ну следы есть понятно так ну давайте поставим духа потому что ну реально охота долго не была но я думаю что это дух Ой. а я не могу выкидывать это поставил духа поставил Ну, если это не дух, то я не знаю тогда, как проверку на духа делать. Ну, три минуты не было охоты ровно. Да, дух. Е ес, ес, ес, ес. Так, следующий, быстро, быстро, быстро. 42 Эчвилд. Да мы мастера определять призраков. Нет, ну... Обычно... Моя удача... Ой, нам это не надо даже. Моя удача говорит как? ты как бы два раза победил, а третий раз страдай. Ну, будем то же самое делать. Включаем свет в подвале. Охота, охота. Блин, я... Эй! Эй, эй! Эйу! ю Призрак! Эй! Я тут. Я тут в подвале. Я тут. Вон идет. Я видел тебя. Ты дойдешь или нет? Иди сюда. давайте засекем. А, а смысл засекать? Куда Он очень далеко идет А прикиньте, если бы он был В гараже Хотя на самом деле Сейчас можно было бы полторы минуты Безопасного времени там всякие Что-нибудь поставить Поэтому, ну ладно Мы же без улик играем Сейчас мы все определим А я могу банки брать? Жаль Так, чисто покидаю Мало ли Оба-на Эй, эй, ой, ой, ой, страшно, страшно Ладно, иди сюда Иди сюда Иди сюда Я здесь, я здесь, вот, я тебя вижу, я тебя вижу Дядя, дядя Дядя, дядя Скорость обычная. Скорость обычная, и он не ускорялся. Но он очень быстро начал охоту. Скорость обычная. Так, ну у нас есть время заскинуть туда. Ой. Так На что мы еще можем сделать тест? Да ни на что получается только Ну вот мы вычеркнули сейчас получается всех быстрых призраков И Я все-таки хотел попробовать сделать проверочку на полтергейста Наверное я этим буду заниматься лучше в подвале Так, ну я заведу в всякий случай еще раз время. Потому что сколько? Ну вот я пока он. Получается, я его обкурил. Охота закончилась. Я зашел соли, посыпал. Ну, это до секунд 10, 15 максимум. Ну и все получается. Очень быстро охоты, кстати. У кого маленький рейтинг охоты? Давай, иди сюда. Блять, страшно стало немножко. Я не знаю, кто это. Ну, маленькие охоты. Маленькие промежутки. Демон. Ой, стоп. Так это... Так это... Так это это. Мираж. Может сверху шел, да? Да. Наверное. Мираж. Мираж. Ну, либо демон, я не знаю. Ну, либо это, может быть, ми ми мимик. Горю. Ну. Но... Это, конечно, да. Ну, как я и говорил, да? Ладно, давайте мы еще одну последнюю попробуем. Все-таки четвертый раз. Я думал, что получится так, типа... Йоу. Быстренько без монтажа пройдем этот челлендж. Но нет. Не получилось. Ну, горё бы, я не знаю. Я бы горю не определил бы, на самом деле. Вообще никак. Я как считаю? Я не люблю долго задерживаться Типа здесь Но он охотился реально Ой, подождите Он охотился реально каждые 20 секунд, наверное, я не знаю Так Ты же не будешь здесь в подвале у меня появляться? Нам такое не надо Ну, везде пока свет включим, так чисто, чтобы А где вот здесь свет включается, вот в этой комнате? Здесь вообще свет? Опа! Где он здесь, а Скорость обычная Ой Опять что-ли это? пока непонятно скорость обычная была а, засекаем примерное время обкура сейчас залетим соли насыпем у нас пока из немножко безопасного времени а, нужно сыпать к подвалу подход потому что прошлый раз он просто прошел мимо <сёк> орет он так Так, тем временем прошло 20 секунд а, Ну, это с то на улицу выходить Поэтому Я думаю, можно спокойно 10 секунд отнимать Вообще бы свет включить, по-хорошему Но это какой-то не быстрый призрак Это обычный Нет, вообще надо, под... надо в подвале Включить сразу Это какой-то обычный призрак А как вообще Кто-то может быть о, господи. Он вот здесь был. Это банши? Блять Это кто? Это не банши? А, сейчас здесь охоту может начать. Стоп, ну это там же не его комната. Ну он там свет отрубил. А, их, так сказать, мираж. Он наверху пришел ко мне сюда. Есть вероятно что это банши. Охота, кстати, сейчас должна начаться. Буквально вот сейчас. Нет? Хм. То есть он, он выжил? Вот. Он тусуется здесь, хотя. Может ли это быть больше Не знаю. Так, ладно, сейчас мы... Ой, рискую, рискую, рискую очень сильно. Ой, вообще ничего не вижу. стопа а где? Блять, он свет вырубил. Подожди, так не пойдет. А, хватит, ладно. Я что-то третий боюсь ставить. Ну все, сейчас попробуем понаблюдать за ним. Типа... Вот я. Вот я такой стою. Я слышу наверху какие-то скрипы. Шорохи. Это гостевент? Вот подошел. Типа, да? Так может быть я вообще в его комнате стою? А я фигня занимаюсь. Почему-то подумал, что больше Почему? Это гостевент? Так нет это, ой, это обычный дядька. Вот с быстрыми призраками намного проще С медленными? Непонятно А это что был за кидок? Это полтергейст? Стоп, а я даже проверку не смогу сделать, да? Но в данный момент Времени, да Это был очень жесткий кидок Я бы даже сказал на какой-нибудь mp 5 Да Да, это Раз-раз Вот он здесь Ну он швыряет все Это сейчас была минусовая или это догорало благовоние? Нет, мне кажется, была минусовая. А может такое быть? Стоп, вообще, очень странно. Но, но, но, но, но. Короче, я буду думать, что это минусовая. И я буду думать, что это кто. И непонятно, кто это. Уходит, то есть, давайте поставим банше. Я не знаю, почему. Ну а кто? Мимик. Полтергейст. Так непонятно вообще. Ладно, пусть будет банши. А если минусовая. Но это ханту не может быть. Он быстро бы быстро передвигался. Пусть будет банши. Нет. Пусть будет полтергейст. Тут вот какую то картину. Как я быстро передумал, да? Как он швырнул картину, мне не понравилось, конечно. Они. А там был они? Они. Минусовая они есть. Ладно, спасибо за просмотр. А, я думаю, мы третью часть выполним на стриме. Подписывайтесь, ставьте лайки. Буду всем рад. Всем пока.